С вами снова я, Алена, и сегодня я хочу вам рассказать о своих покупках из FixTrize. Сегодня э, я ходила с мамой и с братиком в магазин FixTrice э, и, понакуп и понакупила всякой фигни. Вот. Итак, начнем, наверное, с этого водяные бомбочки я их покупаю каждый раз когда захожу в магазин фикс прайс я просто можно сказать не могу без них жить а, тут 225 штук там очень много бракованных но как бы не настолько много а, ну 45 рублей чтобы не купить Такие бомбочки я хотела заказать сначала в Китае, но там было 500 штук, но они не пришли. С Алиэкспресс их продавец, как бы, может быть, не присылал, может быть, просто они не дошли из-за нашей этой долбанной почты. Так вот, вот такие вот бомбочки. Они тут разных цветов, я их каждый раз покупаю. 45 рублей это в принципе достаточно дешево. Я покупала в ленте, когда заезжала в ленту. Э, там 100 штук. Понимаете, 100 штук стоили 90 рублей. Это вообще. Э, так вот, такие вот. Они маленькие, не как обычные шарики. Э, сейчас я вам покажу. Их там вообще э, специальный насос есть. Сейчас. Вот тут вот открываем. И вот тут вот у нас лежит насос специальный. Такой. Его подносишь как бы к крану, он сильно брызгается, но все равно нормально. О, у меня тут сейчас нету насоса, поэтому сейчас я так. Я приспособилась и уже на балконе могу шарики набирать. Ну, все, в принципе, я набрала шарик. О... Этот шарик получился немного тугой. Вот такой вот он получился. Как бы достаточно большой. Это... Так. И вот так вот могу сказать одно. Эти шарики для своей стоимости очень, норм... очень хорошие, они нормальные. Тут вот на... показано, как их набирать. В принципе, думаю, это все знают. Все поймут. Давайте к следующему перейдем. Я сильно затянулась. Следующая вот такая вот машинка <смех> я схватил мой братик такая вот она железная да ну короче обычная пожарная машина в обычном магазине где-нибудь ее можно я думаю рублей за 100 купить поэтому это тоже нормально Также у купили вот такую панамку, она вообще такая прикольная, с пандами, вообще классная такая, она классная вообще такая, обычная панамка как но мне понравились ее рисуночки. Дальше я взяла набор для кухни, вот, тут три предмета, кисточка, лопатка и ложку. Могу сказать, то, что в любом другом магазине я бы приобрела этот набор рублей за 300, не меньше, может даже дороже. Потому что, когда мы заходили в соседний магазин, в МАН, там была точно такая же кисточка, но чем она отличается, она была точно такая же, но у нее было подлиннее вот это вот палка вот и она там стоила 130 рублей вы представляете а это целый набор за 45 рублей а вот это вот лопатка и кисточка это все тут силиконовая а вот эта ложка она пластмассовая я вообще так удивилась просто как бы знаете такой набор и приобрести за 45 рублей еще я взяла вот такую корзину для прищепок. Она мне пригодится не для прищепок, а для всякой мелочи, для всякой ерунды. Такие труды можно туда сложить, там. Ну, вот вот. Хорошая. Вот. А так, как бы, она для прищепок. Да. Плетеная вот такая корзиночка из пластика. Дальше я приобрела вот такую вот... Для, для зубной щетки. Я думаю, он очень пригодится. Как бы. Я его взяла за 6 рублей. Вот. В принципе, я щетку туда уже ложила. Нормально все помещается. Короче, все хорошо. Так. Взяла за 45 рублей вешалки. У меня вешалок много, но все равно. Мне кажется, что их мало. Потому что половину вешалок у меня занимают родители. Вот. Взяла 4 штуки. Пластиковые вешалки. Тут 4 штуки в наборе. И что вам могу сказать? То, что одна вешалка... Уже поломанные. Не очень крепкие, ну ничего пойдет. Что там за 45 рублей? Игрушка для собак. Мячик. Очень прикольная такая. Силиконовая игрушка. Знаете, запах у нее припоминает вот пластилином плейдо. Вот одно и то же можно сказать. Но так это силиконовая игрушка. Это вообще игрушка для собак. Но у нас собаки в доме нет. Так что мы ее взяли для моего младшего брата. Он потому что все время все жрет, находит всякую гадость и жрет ее. А как начинаешь у него доставать, он сразу кусается. Это просто невыносимо. Ор на весь дом. Кто бы не доставал, мама, папа, я... Он всех кусает, и у вас на весь дом потом. Вот, короче, взяли мы вот такую вот игрушку. Он и правда ее носит, как собачка. Дальше я взяла себе еще один контейнер. Я посчитала нужно еще контейнер взять. Контейнер вот такой, пластиковый тоже. Тут он открывается. Ну, вот вот эта фигня выпадает, но... Ничего, в принципе. Если ее не терзать туда-сюда, это нормально. Не знаю, что я сюда буду складывать. Дальше мне очень понравилась вот эта табличка. Табличка на дверь. Короче, тут написано белая пушистая и с другой стороны злая как собака. Типа, как бы, не входите, вот это вот, добро пожаловать, ну, типа такого. Там просто была табличка, добро, пож...» «Добро пожаловать, и вход воспрещен. Но там был, были только знаки нарисованы, а вот это мне очень понравилось. То, что такая, как бы, смешно, прикольная. Поэтому я посчитала, нужно взять вот такую. Там очень большой ассортимент был, мне захотелось такое делать. Потом взяла такой контейнер, ну, контейнер для спорта, да. бутылочка на 400 миллилитров, в принципе, она, вот, тут даже обозначение есть, там, кому не видно, там написано 100 миллилитров, 200, 300 и 400, в принципе, нормально, тут, когда открываешь, эти вот открывашки со всех сторон открываются, и можно сюда что-нибудь залить. В принципе, тут нормально. Оно не должно просачиваться. Тут резинка есть. И вот это вот. Можно сюда лимончик положить, что-нибудь. Так. И я на всякий случай взяла, чтобы проверить воду. Сейчас вылью. Заднюю воду сюда. Положу сюда лимончиком. Так, вот, положила лимончик. Вот это вот фигню прикрываем, короче. Так. И сейчас проверим, будет ли вода протекать. Потому что когда бегаешь, как бы... Вода не протекает. Нормально как раз прям. Ну, тут есть колпачок. В принципе, ничего удивительного. Я набрала сюда обычную воду. И последнее, что я взяла, это были вот такие вот камешки э, декоративные, светящиеся в темноте такие вот камешки, они мне очень понравились они правда светятся все светятся, я проверяла это. вот, разные вот, эти вот. у меня вот такие, кам... такие вот камешки были именно с такой картинкой но они не светятся в темноте морская звезда там. эти всякие короче, прикольные это да? Итак, это все, что я купила в фикс -прайсе. Ну ладно, всем пока. С вами была Алена. Я вас очень люблю. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Пока! Okay.